Привет! Привет-привет, ребят! Давайте пока присоединяются, пока не запустился эфир на ютубе, еще раз напомню, что 20 или 21 начинается марафон. И этот марафон я немножечко привет, Вадим! Этот марафон я немножечко модифицирую, то есть он будет... <космотный> не просто я буду рассказывать а, возможности нашего физического тела, но и в этом марафоне мне бы хотелось распаковать вас по максимуму, потому что не у всех есть возможность приехать, не у всех есть возможность посетить личные встречи, не у всех есть возможность а, быть на личных консультациях. Но для меня было бы здорово, я уже не раз говорила, да, чтобы вы максимально приходили к самому себе. Потому что когда вы приходите к самому себе, вы становитесь глубокими, большими, обширными. И с вами безумно интересно. И чтобы это максимально происходило, на этом марафоне я хочу не просто рассказать про наше физическое белковое тело, про те возможности и как к ним прийти обязательно. Ну и, конечно же, хочу максимально поговорить, максимально раскрыть те моменты, которые почему вы стоите на месте, почему вы не можете пройти. Но это если вы готовы, потому что не все готовы. Некоторые готовы там посмотреть, послушать со стороны, а что мы можем. И потом через какое-то время, возможно, прийти. К, этому, к этим состояниям, либо сказать, что о, я не могу, это не для меня, это не мое. Все мы можем. Ребят, каждый ретрит, каждый ретрит, на каждый ретрит все глубже и глубже приезжают ко мне люди. Они все больше и больше распаковываются. И каждый ретрит я понимаю, что это просто такая глобализация. Я настолько вами заряжаюсь вы настолько приезжаете уезжаете другими и кстати на следующий ретрит я не знаю многие ли знают андроныч по моему да зовут дедушка э -э -э -э, дед паук дед паук вот он приедет на следующий ретрит который состоится с 28 ноября по 2 декабря вот он приедет познакомиться поэтому у вас есть возможность будет с ним тоже лично познакомиться он даст нам лекцию, не просто познакомиться, привет, там, Света Лавров. Вот, но и про себя, конечно же, расскажет, потому что это легендарный человек. И мне, конечно, это, ну, мне это очень-очень приятно, что такие люди прям настолько масштабные начинают приезжать ко мне, к ребятам, которые приезжают ко мне. Это вообще здорово. Для меня это здорово. Вот, поэтому, ребят, кто хочет, то нет, у кого нет возможности приехать на ретрит, то присоединяйтесь на марафон. Вот, это первый момент. И второй момент. Я бы, конечно, еще хотела сказать, что в Москву уже совсем немного времени остается. Я в Москву в любом случае поеду на слет, на, слет, на слет автономов. Вот, там будут много спикеров крутых, с которыми я тоже. Некоторых я не знаю, с некоторыми познакомлюсь впервые. Ну, возможно, познакомлюсь, потому что я приеду буквально на один денек, я не буду весь слет. У кого есть желание, присоединяйтесь, потому что ну там, наверное, будет здорово. потому Ребята все время в восторге. Вот. И кто хочет, тот на личную встречу приедет ко мне 28-29 декабря. Но обязательно нужно зарегистрироваться, потому что не понимая, сколько человек будет, я не могу сказать, будет ли эта встреча или нет. На этой встрече я не только буду просто рассказывать, я вам буду давать такие практики, как... Да, как бы не было смешно, что как вы можете, после какой практики вы можете проходить через стену, после какой практики вы можете активировать ген э, дол, как минимум долголетия. А вообще я вам расскажу, что такое что такое вечность и как в нее прийти. Это я вам дам те, те механизмы, которые, если вы будете делать, вы это сделаете. Это очень просто. Просто единственное, я не могу давать это на общее обозрение, не, не потому что я вот так вот, это вот сюда, вот это вот в эту копилочку, потому что не все готовы, поэтому я считаю, что это ни к чему, вот. И сегодня я бы с вами, конечно же, так, если есть вопросы, ребят, пишите. Сейчас я посмотрю, запустился эфир или Нет. Я не понимаю, запустился эфир или нет на Ютубе, потому что у меня до сих пор пишут, что эфира нет никакого. Вот. И здесь, если что, ребят, пишите вопросы на Ютубе, пожалуйста, ответьте мне, если кто-то на Ютубе запустился эфир или нет. Может быть, это у меня как-то не обновилось. Потому что хотелось бы, чтобы вопросы позадавали все. Вот. и почему я взяла такую тему обнуления? Это касаемо, ну, конечно же, в первую очередь меня, да? Но не только. Именно тема обнуления, я бы ее хотела точно так же раскрыть, буквально в нескольких предложениях, но я думаю, что для вас это будет очень понятно. Тут написано, что небольшие проблемы с Ютубом, поэтому. Просто будем, если что, потом на YouTube зальют этот эфир. Что такое обнуление? Как я это вижу? Что со мной происходит? Со мной происходит на сегодняшний день именно вот эти вот состояния обнуления, и они идут каждый раз. Состояние обнуления – это не когда ты выходишь в полный ноль, а когда ты проходишь очередной этап самого себя, этот очередной этап тебя выбрасывать, я уже говорила, не вверх, как я изначально думала, а вниз, в глубину, в глубину самой себя. И вот такие вот вещи, которые… Я уже очень привыкла, действительно, ребят, я правда очень привыкла, что у меня… Сейчас меня смотрят очень глубокие и очень масштабные люди, от которых я учусь. И почему я к этому привыкла? Потому что вы знаете прекрасно, что я грубиянка. Что я говорю так, как оно есть, что я не, не ищу каких-то красивых слов, чтобы вы на этой красоте а, начали приходить на мой канал, чтобы вы ой, здесь все вот так вот божественно, здесь все вот в таких ландышах, здесь все в таких красках великолепных. Нет. Здесь все просто по правде. И все тотально по правде. Вот, что такое тотально по правде. Ребят, смотрите, вот начнем с того, что такое обнуление. Обнуление. Вот очень многие мне задают вопрос, что такое обнуление, например, по финансам, что такое обнуление по здоровью, что такое обнуление по взаимоотношениям. Это же все одно, это же все я, это же все находится во мне, в тебе, в каждом из нас, это находится все внутри. Что такое обнуление? Обнуление ⁇ это как раз то, когда мы хотим носом ткнуть кого-то во что-то. Вот как только вы пытаетесь в это ткнуть носом, это идет автоматическое обнуление самого себя. И это касается даже меня. В смысле даже меня, а в смысле и меня тоже. Я не настолько еще в себе полностью вот разобралась, чтобы сказать, что вот да, вот я вот так вот вижу, вот я вот это вот вижу, я вот то вот вижу. Я очень многие вещи вижу, это действительно так, как бы здесь принижать себя я не буду в этом смысле. Но есть и те вещи, что я все время на себе распаковываю вас, на вас себе распаковываю себя. И это всегда так. То есть, смотрите, вот, например, э, все же прекрасно знают, да, что у меня есть клуб. Э, есть марафоны, есть личные консультации, есть чат-трёшки. Как раз у нас там сейчас несколько мест свободных. Если, ребят, кто хочет на на месячное сопровождение, то как бы добро пожаловать. Есть ретриты, и у меня бывает такое, что вот, например, на трёшках было два раза такое, что люди говорили, ой, не-не, нам это не понравилось, нам это не подойдет, верните мне деньги. Ну, как бы, ладно, на трёшках там один раз мы вернули денежную сумму. И тут мне приходит там, человек заплатил там еще за какой-то продукт, и потом прошло два месяца или месяц ли не важно месяц с он говорит а я передумал верните мне вот. и когда вы же знаете прекрасно что я да езжу по определенным местам и в том числе по дольменам и вы прекрасно знаете я вам рассказывала что я слышу этих мудрецов я слышу мудрецов, они со мной разговаривают, и они мне говорят, бывает такое, что я думаю, ой, не, наверное, это я себе придумала, а потом другой человек, там один, второй, третий говорит то же самое, что там я, например, услышала, думаю, ну нет, как бы я себя тоже в этом обесценивать перестала. Я действительно понимаю, Ярик, я действительно понимаю, что есть определенные вещи, которые я вижу, слышу, и как раз завтра а, в закрытом клубе у меня будет эфир, тоже он называется обнуление, но я там немножечко по-другому про другое расскажу. Я там как раз расскажу, что на сегодняшний день я очень чувство а, сейчас вижу и живу в двух мирах. И наконец-то у меня произошел этот переход во второй мир, и я вам как раз расскажу там про белого ворона. И когда мне в очередной раз человек там пробыв э, в клубе, а клуб у меня оплачивается раз в месяц, да, пробыв два, две недели в клубе, говорит, я решил, что верни мне деньги. И тут до меня доходит, что такое обнуление? И обнуление это же не про то, что когда... Э, то есть разные же люди бывают, и разные люди бывают, и ко мне обращаются другие люди, когда говорят, вот я не могу вот это вот сделать, потому что мне вот человек пишет, вот это вот у тебя карма испортится, вот это вот, не позволяй вот это вот сделать, потому что у тебя будет то-то, то-то и то-то. Ребят, запомните, когда вы кому-то говорите, что у тебя испортится карма, вы очень четко понимаете, что это в вас сидит, вот эта булавка не в том человеке сидит, а в вас. То есть смотрите, как что происходит. Я же не, у меня нет вранья. Вот, вот, вот вы хоть что делаете, я могу вам сказать абсолютно точно, что вранья нет. А, я абсолютно четко говорю, что вот, вот это, вот это вот это, вот это вот, вы можете взять вот столько, сколько вы готовы взять на данном этапе. И это всегда только так. По-другому не может быть. То есть, если вы не готовы понять какие-то определенные вещи, вы их не возьмете и не унесете. Если я не готова от определенных людей взять какие-то вещи, то сколько бы он мне не давал их, сколько бы он мне не вкладывал в меня эти знания, я их не возьму, потому что я такая, не он такой, я такая. И представляете, я человеку, то есть какую-то энергетическую... энергетическое... Эм, Вознаграждение, неважно в чем оно выражается, абсолютно. На своем примере сейчас сделаю. Я какое-то энергетическое, эм, свое личное пространство, свое личное временное пространство, свою энергетическую затрату даю тому человеку, от которого я хочу что-то получить. Не потому, что он мне говорит, что типа, если ты мне не дашь, я тебя сейчас вообще-то... Я ему даю, а потому что я так хочу. Я себе нарисовала определенный цикл, что я готов, что я хочу от него получить, что, я, что он мне должен дать. Я нарисовала этот цикл, говорю ему, на тебе вот этот пул энергетический, который я тебе сейчас могу дать, я ему даю, в результате он мне дает то, что он мне дает. С моей картинкой мира это не совпадает. Я ему говорю, эй, слышь, братан, что-то ты мне не то даешь. Верни ко мне энергетический пул. Что я делаю этим моментом? Этим моментом я всегда, чтобы я не говорил, верни мне энергетический пул, иначе у тебя карма будет загажена, что ты не отдал мне долг. А он у меня в долг-то брал? Он у меня просил этот энергетический пул. Он обозначил, он говорит, я дам вот это, то, что он имеет в виду, за вот это. Хочешь – бери, хочешь – не бери. Я даю свое согласие. А потом то, что у меня не складывается в голове, я ему говорю, либо мне отдавай, либо тебя карма настигнет. Как вы думаете, кого настигает карма? Он мне ничего не должен, а я у него как бы прошу в долг обратно, кого настигает карма? Меня или его, или того человека, тот человек дает то, что готов дать, дает то, на что он рассчитывает, дает то, что он обозначил. То, что я не принимаю, то, что у меня другая картинка, то, что у меня что-то идет. И ведь он у меня не просил этот энергетический пул. Это сейчас каждый может на себе применить, неважно, чего это касается. Магазинов, каких-то э, э, э, каких там энергетических затрат с родителями, с детьми, э, с близкими, э, с какими-нибудь гуру, спикерами, учителями, неважно, вообще, вообще абсолютно. И тот человек получает энергетический пул за, за то, что он дает. Он это дает, он это четко, честно отрабатывает, потому что он всегда честно отрабатывает, то, что он дает, слепочестному. И тот человек, перед которым он это отрабатывает, либо готов отработать, он не отказывается от своих действий, тот ему говорит, «Верни, либо тебе будет карма». Как вы думаете, вот этот человек, который сидит с энергетическим пулом, который он не брал в долг, который он не сказал, что «Мне ты обязательно должен оплатить», который ему не говорил, что «Если ты ко мне не придешь, у тебя будет там то-то или то-то». Он просто сидит и делает свои, свои вещи, которые ему дают, чтобы дальше он делал это свои вещи. Как вы думаете, вот этот человек, который говорит, верни мне назад, а что вернуть-то? Там нет той оплаты, про которую ты думаешь, ты не в магазин пошел хлеб купить. Ребят, я это проговариваю еще раз, чтобы вы на себя не навлекали то, в чем будете потом бултыхаться. Почему мне вот сейчас многие пишут и говорят, Свет, что такое с финансовым потоком? Финансовый поток прекратился. Начинаем разбирать. И вот очень часто вот в любой интерпретации вот эта вот ситуация вырывается. Неважно тот человек вернет тебе деньги или не вернет, ты уже в нуле. Это в лучшем случае у тебя ноль. Если мы говорим там любое, там денежные средства, там какая-то энергетика, какое-то, а, в чем-то это в другом выражается. Если тот человек начинает возвращать, он тебе возвращает всегда не твое, а свое. Он-то свое тебе дал. Если он что-то тебе возвращает уже, он тебе дает свое, он тебе дает взаймы, он тебе дает в кредит, всегда в жизненный кредит энергетического слива. И когда ты получаешь обратно свои вот эти вот э, любой, вот этот энергетический пол, ты уже в долгу. В долгу перед кем? Не перед ним, нет. Перед самим собой. А когда мы в долгу перед самим собой, мы это распаковать, как правило, не можем. Потому что когда мы должны кому-то, мы это четко осознаем. Вот да, я там должен вот тому-то, я должен вот тому-то, я, я это знаю. А когда мы в долгу перед собой, мы когда это можем распаковать? Очень часто мы можем это распаковать только а, а, с, до, с достаточно грамотным проводником, как ни крути, потому что мы долг перед самим собой, мы не можем его интерпретировать. Как? Нам же все время кажется, ну вот я ему там дал что-то, вот я ему заплатил, он мне не дал то, что я хотел, не то, что он говорил, а то, что я хотел, то, что я на свой язык перевел, на свой язык интерпретации, на свой язык мировосприятия своего мира. А он-то со своей колокольни все дал, и ты, получаешься, говорит, верни ко мне, ты мне не то дал. И он тебе... Неважно, вернет он тебе или нет. Запомните, ребят, неважно, вернет он тебе или нет. Если ты попросил, ты уже вошел в долговую яму перед самим собой. Понимаете, что происходит? Дайте обратную связь. Если какие-то вопросы есть, давайте это разберем, потому что это очень важный вопрос. Это именно тот вопрос, почему у многих финансовый поток прекращается. Он прекращается именно из-за того, что вы так с собой начинаете поступать. Вы не берете ответственность за самого себя, за свои действия, за свои, э, э, э, за, за то, что вы готовы взять. Потому что если человек абсолютно четко понимает, что он готов взять, если человек абсолютно четко понимает, что он готов принять, и если он что-то не принимает, но ответственность лежит на нем, он всегда скажет, «Так, я еще до этого не дорос. Если я так сделал, если вот так вот получилось, то это я виноват. Я не так взял, я не то взял, я не так воспринял». Даже если ты понимаешь, что тот человек, которому ты оплатил, он для тебя вообще пройденный вариант, и ты говоришь, «Ну-ка, верни, я тут уже такой вот бажок, а ты мне тут пройденный вариант рассказываешь». Это опять же кредит перед самим собой. Это опять же ты не взял ответственность перед самим собой, за что ты внес энергетический пул. Пишите вопросы, ребят, <laughs> чтобы я понимала. Может быть, что-то нужно распаковать еще, раскрыть как-то по-другому. Потому что на сегодняшний день вот у меня а, было... Но сейчас вот три человека вот последних, которые говорят, вот, вот так вот, вот куда вот это, вот? Куда, куда вот эти вот денежные средства, вот они вроде шли, шли, шли, шли шли, вот так вот. И когда мы начали разматывать, почему вот эта тема возникла, когда мы начали разматывать вот это вот, это получилось, что долг перед самим собой, когда мы не осознаем перед другими, мы всегда можем это отследить, мы всегда можем сделать рефлексии, что произошло, почему вот это, после какого момента. А когда это перед самим собой, то это всегда кажется как, как норма, как должное. И мы очень часто несем карму самого себя, никого-то, нашу карму никто нести не будет. И когда вы человеку пишете, вот это вот сделай, либо тебя настигнет карма, ребят, всегда знать, если вы это написали, значит, ваша карма уже вас прилепила называйте это как хотите, я как бы слово «карма» вообще не очень люблю, но это просто понятное слово, чтобы у всех было более или менее единое понимание, поэтому я вот это слово при, при, применила, и еще его применила, потому что ну, уже несколько человек написали про карму, именно про вот такую вот карму, что «если вот не это, то вы себе карму испортите». Так что не портите себе карму, когда к вам идет кто-либо с угрозой любого. Вот недавно была девочка э, с угрозой венца безбрачия. Вот ей там какая-то дама сказала, что вот если ты это не сделаешь, у тебя будет вот венец безбрачия, с тебя никогда не снимется. И она же, это же не говорит о том, что у нее какой-то был вообще венец безбрачия. Это говорит о том, что ей другой, кто-то говорит там вот, говорит у меня полные руки говна. Так же точно, как и в голове. Возьми, подержи. Если ты берешь их подержать, то и у тебя будут полные руки говна. Если ты говоришь, давай-ка свое, свое говно неси сама в своей голове, в своих руках и своим венцом и безбрачие, и брачие, и многобрачие, и однозначия, то все, то как бы как может к тебе прийти то, что ты не берешь? Если ты это берешь, то это уже твое. А если ты не берешь, как бы, ну что тебе этот человек говорит? Он может тебе сказать любое говнище: и про карму, и про венец, и э, про то, что там ты будешь болеть, и что у тебя будет то, и то, и то. Это у него в голове. Вы поймите, человек всегда вам говорит, выговаривает то, что его мучает, то, что, из чего он выбраться не может, из какого колеса вот этот вот, он как хомячок бегает в своем колесе. И не может его пробежать, потому что он все время крутится, крутится, крутится, крутится. Не надо вам туда вступать. Вы просто ему помышите ручки, скажите, как бы, вот, Венец безбрачный, пожалуйста, это твое. Не мое, меня это не касается. Карма? Карма это твое. Если у тебя не хватает денег, не хватает мозгов, не хватает э, значимости самого себя, принять ответственность за самого себя, то это только твое, не мое. И это всегда так, и всегда так было. Пока мы не возьмем ответственность на сам, за самого себя, на самого себя, ничего другого не будет. Как только мы принимаем эту ответственность, то что бы кто ни говорил, мы все время от себя… Так, стоп, что -то мне -то кто говорит? Так, давай-ка смотреть. Вот я вот это вот могу, я вот это вот могу, я вот это могу. Раз, опять на ступенечку выше. И нам уже не важно, кто что сказал, нам уже не важно, кто что на нас там наговорил, кто что может наговорить, всегда наговаривает только тот, у кого это крутится в голове по его причинам, потому что он с этого выбраться не может, ему нужно, он задыхается, ему нужно поделиться этим, он не может больше бежать, ему нужно это на кого-то перекинуть, ему кому-то нужно сказать, залезай в мое колесо, давай мы два хомячка нам будет легче крутить это, залезай в мой венец безбрачия, залезай в мою карму безденежье, залезай еще куда-нибудь полезете вы туда или не полезете — это уже другой вопрос. Что бы вы ни сделали, если вы туда полезете, вы будете полным говном, таким же, как он. Если вы туда не полезете, то вы вот точно так же будете таким же говном, который туда не полезл. Как бы уже не, перед тем человеком, который вам вообще это сказал, это тот человек, который не осознает сам себя. Какая разница, каким вы перед ним будете? Без разницы. Только перед самим собой, только перед честностью самого себя. По-другому никак не будет. Ребят, я с вами говорю сейчас не о тех вещах, как вот а, куда-то выбраться из какого-то там колеса сансара, да? Я с вами говорю о тех вещах. Мне хочется переходить с вами на те вещи, что такое вечность. Как мы можем перейти в вечность? Это же в нашей ДНК заложено… Как вот этот вот челчок, каждый раз вот этот челчок срабатывает. Мы с ребятами это на ретрите говорили, и они сейчас четко очень понимают, как им перейти в состояние вечности. И кто готов будет с собой вот в этом поработать, они перейдут в это состояние вечности точно так же, как и переходить через стены. Но как бы это смешно и банально не было, это есть просто элементарная обычная техника. И когда у вас убирается вот этот вот страх, я не могу, это невозможно, это вообще сказочный вариант какой-то, убирается вот определенными вещами. Тоже мы это прорабатываем, как это определяется, как это убирается эти страхи, как убирается вот это вот говнище, которое, ой, я через стены пойду, я сейчас в банк зайду, я сейчас там денежку возьму. Нет. Если есть такие мысли, то этого никогда не будет. И есть определенная техника, как можно переходить через эти стены. Это тоже все просто. Мы же состоим из всего того же, мы же состоим из эфира, из точно такого же, из которого состоит все вокруг. Только мы состоим с определенными, я бы так сказала, природными ингредиентами. Вот. И все, все то же самое, из всего то же самого состоит. И если мы правильно начнем интерпретировать свое тело, если мы правильно начнем со своим белком телом работать, то мы можем эти элементарные вещи делать. И точно так же мы можем запустить а, свою спираль ДНК на бессмертие. Это все, э, это научно доказано, либо так, либо так, либо... Я просто люблю простым языком это говорить, чтобы... У ребят было простым языком это понятно. Когда они понимают это простым языком, тогда они могут найти подтверждение, например, в каких-то научных фактах, если им захочется. Но после того, как вот я рассказала, они четко знают, как к этому прийти. Они знают этот механизм, и им остается только проработать себя. И, естественно, уже вот эти вот элементарные вещи, которые там вот это я не могу сделать, вот это я не могу за себя взять ответственность, вот это вот я не могу, вот это вот мне не слышно, не видно, там еще что-то, эти моменты уже отпадают, отпадают вообще напрочь. Вот, и завтра я как раз проведу эфир на в закрытом клубе, там немножечко еще эту тему раскрою, и, как у нас любят говорить, с мистикой. Да, я как раз расскажу про второй мир, и в, это, в этом мире тоже может побывать абсолютно каждый. Ребята, я в этом смысле не уникальная. Просто в определенный момент меня так выстегнула болезнь, что мне пришлось туда зайти. И очень хорошо, что меня поддержали определенные люди в этом вопросе, когда, когда я уже туда шла. Я могу вам сказать просто, абсолютно, с абсолютной уверенностью, еще раз, я никогда не стараюсь не поднимать эту тему больше, но могу вам сказать, что нашему белковому телу не нужна ни еда, ни вода. Это просто так на заметочку. Вот. И когда мы приходим к определенному состоянию, нам не нужно голодать, нам не нужно из из из из истощать свое тело, нам не нужно выходить в какие-то состояния преодоления самого себя. Нет. Только после того, как мы осознаем самого себя, у нас очень многие вещи, которые не наши, которые искусственные отваливаются. Отваливаются искусственные вещи, в том числе и эмоции, которые у нас искусственные. Они тоже отваливаются. Если отваливаются эмоции, то тогда все, что ну, все подвязанное на эмоциях оно тоже отвя отваливается. Еда — это эмоция. И она тоже становится неинтересной, она становится тусклой, когда мы переходим в чувствование. Ребятки, пишите вопросы. Если нет вопросов, то я буду заканчивать эфир. И завтра вас жду в 14.00 московского времени в закрытом клубе. Кто есть в закрытом клубе, а кого нет, можете присоединиться. И, конечно же, ребят, жду вас на марафон и в Москву. И сейчас еще, чуть не забыла, в Питере... Тоже мне написал Евгений, что в Питере хотели бы тоже встретиться. Вот, если по Питеру тоже есть, есть желающие, пишите, я вас тогда направлю на Евгения. И как только у нас образуется сколько-то человек, то тогда уже будем решать, какого числа мне приехать в Питер. Вот, и вопросов почему-то сегодня нет. Если нет вопросов, то у конечно, очень, ребят, очень важна обратную связь, насколько я понятно выражаюсь, потому что мне иногда бывает очень сложно пере... передать некоторые моменты вот, обычным простым языком. Поэтому я очень компоную, и мне очень важна ваша обратная связь, насколько я доступна насколько понятно я это объясняю. Вот. Но пока, судя по, судя по отзывам, судя по комментариям, вроде бы понятно. Благодарю. Благодарю, Ольга, да. Вот На сегодня на Ютубе, к сожалению, по техническим причинам не смогли сделать прямой эфир. Но я думаю, что зальют. Сейчас я попробую сохранить эфир. И всех тогда, ребят, обнимаю. Жду вас везде, где я сказала. Все, пока-пока.